Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Овен на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака. Но это будет обновленный формат гороскопа, так как в начале этого видео я расскажу а тех представителях вашего знака зодиака, которые будут иметь наиболее выраженное влияние медленных планет в течение всего мая месяца. Прежде чем мы приступим к просмотру этого видео, не забывайте ставить лайк. Итак, Сатурн – это планета, которая отвечает за дисциплину, порядок и дает такое важное качество, как трудолюбие и умение Медленно, но уверенно идти к своей цели влияет на представителей первой декады знака Овен, особенно на тех, у кого асцендент находится с 1 по 5 градус этого знака, а также на тех, кто рожден с 20 по 25 марта. В целом хочу сказать, что Сатурн перешел из знака Козерог в знак Водолей и Этим он принес знаку Овен облегчения, так как в течение долгих трех лет он воздействовал достаточно напряженно на этот знак. Поэтому в целом Сатурн поможет принести конструктив в ближайшие три года, и вопросы работы не будут стоять теперь ребром. Все будет получаться намного легче. Плутон и Юпитер — две планеты, которые отвечают за социальный успех, а также за финансовые дела, воздействуют очень интенсивно и достаточно напряженно на третью декаду знака овен и под мощное влияние попадают те люди у кого асцендент находится в знаке овен начиная с 24 по 30 градус а также те у кого день рождения с 14 по 20 апреля май может поставить перед вами задачу решать серьезные финансовые вопросы это период когда Общество будто бы бросает вам вызов, когда нужно доказывать то, на что вы способны и преодолевать определенные препятствия. Но все же вам нужно быть сильными, и тогда результат не заставит себя ждать. Итак, с 1 по 4 мая совершенно особенный период, ведь Солнце, Меркурий и Уран будут находиться в соединении в вашем секторе, который отвечает за финансы, а также за финансовые траты, то есть не только за денежные поступления, но и за расходы. Это благоприятный период для покупки техники, и при этом данная покупка может быть достаточно спонтанной, неожиданной, также это достаточно хороший период времени для того, чтобы менять ваш подход к зарабатыванию денег. Это время, когда очень хорошо пробовать дистанционно зарабатывать. И в целом из-за влияния урана может быть желание вносить что-то новое в ваш способ заработка. 4 и 20 мая будут зеркальные аспекты. Венера будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш сектор, который отвечает за обучение, общение. Поэтому старайтесь в этот период времени не проводить серьезные разговоры на тему отношений и финансов. В целом это период достаточно проблематичный для того, чтобы принять окончательное решение. Дело в том, что такой аспект может давать колебания и неуверенность в себе. В этот период вы можете ощущать, что вас любят меньше. И в целом старайтесь уделять обязательно время тем вещам, которые приносят вам радость и которые дарят хорошее настроение. В целом Аспекты очень подходят для творчества. 5 числа лунные узлы, благодаря которым происходит затмение, переходят на новую ось в вашем гороскопе. Ось 3, -й, 9 -й дом. Это очень важное событие, которое определит многие вещи в вашей жизни на ближайшие 18 месяцев. И этот переход в первую очередь сделает большой акцент на интеллектуальный труд в вашей жизни. Это период, очень благоприятный для обучения, для того, чтобы получать новые навыки. И в целом то, что восходящий узел будет находиться в Близнецах, в вашем третьем доме, это делает большой акцент на важность разговоров, на важность взаимодействия с теми людьми, кто находится рядом с вами. Наверняка родственники будут тоже играть не самую последнюю роль в вашей жизни. И вы можете, например, начать вести бизнес совместно с вашим братом или сестрой. Или же это будет период, когда в жизни ваших близких родственников будут происходить какие-то очень важные события. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе, в вашем секторе, который отвечает за Крупные финансы, риск, преобразование, перемены. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Обычно полнолуние дает нам возможность гипертрофированно взглянуть на что-то. То, что раньше как-то вскользь напоминало о себе, в этот период может становиться самым главным в нашей жизни на некоторое время не исключено что вблизи этого полнолуния для вас будут очень важными темы финансов а также личных отношений это период когда вы можете всерьез задуматься о том чтобы что-то менять то есть также это полнолуние может вас сильно подтолкнуть к определенным преобразованиям. 9 десятое число очень удачные дни в финансовом плане, ведь Меркурий будет делать очень хороший аспект к Плутону и Юпитеру. И в целом это хорошие дни для приобретений, особенно если вы планировали что-то купить и даже долго копили на это деньги. Но также этот аспект дает возможности для того, чтобы вы могли увеличить свой доход. И это также связано с определенными вашими важными решениями, которые касаются личного развития. То есть многое зависит от того, как вы начнете этот месяц. И если действительно у вас появятся интересные идеи касательно заработка, то этот аспект может вам принести очень хорошие возможности. 10-11 число — очень важные для вас дни. Меркурий будет делать квадрат к вашему правителю Марсу. Эти дни могут принести неожиданные расходы, а также это период, когда окружающие могут требовать от вас активных действий, друзья могут попросить о помощи. Либо вам нужно будет проявить себя в роли организатора какого-то процесса, который происходит с вами и с другими людьми. То есть определенно это аспект, который говорит о том, что вам придется взять на себя инициативу. Хотя вы... Изначально можете быть даже против этого. 11 числа Сатурн, планета кармы, дисциплины, порядка, разворачивается в ретроградное движение по сентябрь месяц. Он будет очень долго ретроградным. И я обязательно сниму отдельное видео об этом развороте. А пока что хочу предупредить, что вблизи этой даты, даты разворота, Сатурн будет стационарен, то есть его скорость будет минимальной. И в этот период могут происходить события, которые будут иметь очень глубокий характер. Возможно, корнями они будут уходить в какие-то прошлые истории, которые были в вашей жизни. Это период, когда ничего не происходит просто так. И события, которые будут с вами происходить в это время — будут более интенсивно, чем обычно, давать вам какой-то урок. С 11 по 28 число Меркурий, планета коммуникации, документов, будет находиться в знаке, который и отвечает за эти темы, в знаке Близнецы. И это очень интенсивное время. Действительно, в вашей жизни может быть в этот период очень много общения, бумажных дел, или же вы всерьез поставите перед собой задачу э, обучаться. То есть это очень и очень благоприятный период для того, чтобы получать новые знания, а также для самообразования. С 13 числа по 28 июня управитель вашего знака Марс переходит в знак Рыбы. И это говорит о том, что вы немножко так будто бы сядете на дно и будете либо готовиться к какому-то важному делу в вашей жизни. Однозначно, это период определенной подготовки и внутренней работы над собой. Также это положение может говорить о том, что человек очень занят своими делами. Действительно, в этот период вы можете быть крайне вот, сильно сконцентрированы на какой-то идее. И вы вряд ли захотите об этом рассказывать окружающим, то есть это идеальное время для работы в тишине, в спокойствии и для работы удаленной, а также для того, чтобы, скажем, проходить процесс подготовки к чему-то очень важному. В этот же день, 13 числа, Венера разворачивается в ретроградное движение по 28 июня. Венера будет ретроградной в секторе, который отвечает за общение, за отношения с близкими родственниками, за обучение. И э, в целом ретроградная Венера — это неплох, неплохая планета, неплохой период. Э, наоборот, это время, когда вы будете нуждаться в том, чтобы э, иметь приятное общение в своей жизни, э, чтобы находить определенную отдушину в общении с какими-то людьми. Это период, когда вы захотите иметь свободное время, чтобы, например, читать то, что вам нравится. Также это время, когда вы можете пытаться найти общий язык с вашими родственниками или наоборот будет такой период, когда вы будете принимать определенные решения по поводу того, как именно, в каком тоне, в каком направлении вам стоит общаться с этими родственниками. Разворот Венеры особенно сильно повлияет на тех, у кого асцендент находится в знаке Овен в 20 с 20 по 24 градус. Ну и, конечно же, на тех, кто рожден начиная с 10 и по 14 апреля. Очевидно, что в вашей жизни в этот период будут происходить важные события, которые связаны с личной жизнью, а также с финансами. То есть с теми темами, которыми и управляет планета Венера. 14 числа Марс будет в аспекте к лунным узлам. И это очень хороший период для активности, а также для начинаний. В это время многие вещи могут получаться очень легко. И это касается особенно каких-то рабочих моментов. 14 числа и аж по сентябрь месяц Юпитер будет ретроградным. В вашем секторе, который отвечает за карьеру, жизненные цели и приоритеты. И это период, когда вы будете интенсивно работать над достижением каких-то важных целей. А также это период, когда могут происходить значительные перемены в вашем статусе. Это период, когда вы... Можете получить новую фамилию, то есть вы можете жениться или выйти замуж. Это период, когда вы можете пристать в новом статусе в связи с вашей профессией, то есть это может быть время повышения. А также это очень хорошее время для того, чтобы улучшать свои знания и умения и повышать авторитет вашей профессии с 15 по 17 число очень удачные дни в финансовом плане солнце будет делать благоприятный аспект к юпитеру и плутону и в этот период вы можете решить важные вопросы связанные с крупными оплатами банками если у вас были кредиты вы можете окончательно их выплатить в этот период либо же в другом контексте это проиграется, но в любом случае обычно такое сочетание планет говорит о достаточно крупных финансах. 20 числа Солнце переходит на месяц в знак Близнецы, и уже 22 числа будет новолуние в знаке Близнецы в вашем секторе, который отвечает за общение, документы, а также за взаимоотношения и это новолуние может поставить перед вами новые задачи, которые касаются информации, которые касаются темы общения. Видно, что это будет для вас очень важно на протяжении всего мая, но особенно что-то значимое вы осознаете в конце месяца, вблизи этого новолуния. 25 числа Марс будет делать благоприятный аспект к Урану. И это очень хорошее время для того, чтобы выполнять много задач одновременно. И в целом это аспект такой стремительной энергии. Постарайтесь заранее очень хорошо спланировать это время, иначе вы можете потеряться, так как действительно может присутствовать очень большое желание что-либо делать. И если нет четкого плана, то это все может быть потрачено на какие-то незначительные вещи. И, наконец, 29 числа очень важный день в плане общения. Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Это может дать вам значимые знакомства, а также интересные предложения, которые касаются дальнейшего сотрудничества. Так что будьте внимательны в конце месяца и не упустите важные возможности. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, очень надеюсь, что вам понравился такой новый формат, обязательно комментируйте и подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ожидает очень много полезной информации, которую я не публикую на YouTube. До скорых новых встреч, пока-пока!